Привет, друзья! Меня зовут Паша, вы на канале Zaymon И сегодня в этом ролике мы обсудим новую, свеженькую, не вышедшую еще игру ä, PUBG Mobile 2, или же как ее называют PUBG New State Давайте перейдем в Play Market и рассмотрим игру подробнее Итак, поехали! Вот я уже зарегистрировался в данной игрушке Это игрушка от Crafton Inc. Вы все уже об этом знаете, у нас есть Бонусы мы сразу получим лимитированный скин для автомобиля, как нам пишут, он будет доступен навсегда. А также у нас будет автоматическая установка сразу, как выйдет игра. Что еще? У нас есть описание, у нас есть жанр. Больше ничего. Есть видосы, скриншоты, вот мы можем видеть, довольно-таки неплохие, да? Ну, рюкзак, шлем, я смотрю, все осталось, сам интерфейс, все осталось, как и по-прежнему. Что Тут еще есть есть сведения об игре Ну и с этим ознакомимся мы немного позднее Давайте перейдем к самому основному Давайте подробнее рассмотрим скриншоты из игры Так, у нас тут электрокары, новая локация, естественно Какой-то щиток, как Rainbow Транспорт, что еще нам нового покажет? А, дроны Карта это новая, я забыл как называется Ливик, перемешанный с орангелями, если не ошибаюсь, да? Ну, а так, по сути, все то же самое. Вот текстура какая-то чего-то нового. Так, это что? Ай, ладно. А теперь давайте детально рассмотрим трейлер. Итак, Пап Корп нам пишет. А, люди, люди из самолета. Ну, все, как всегда, ничего не изменилось. По сути, все таки есть. Название Пап Нью Стейт. Трой, 2051. Это, как говорят, новая карта. Она будет перемешку с Ливиком эрангелем что мы видим на ней? Значит, текстуры домов, в принципе, те же самые, ничего не изменилось. Очень странно, что в будущем остались такие же дома. Единственное, что я вижу, это рекламные баннеры, больше такого, знаете, телевизоров на улице, то есть как в том же Китае, Японии, э, во дворах. Короче, что еще мы видим? Видим дроны, видим дроны, общественный транспорт, который у нас тут передвигается как Обычные маршрутки. Давайте посмотрим далее. Угу, новый прицел. Новый прицел нам добавили. Интересно смотрится. Новый мотоцикл смотрю. Баги усовершенственные. В принципе все по дефолту. Обычная перестрелка. Так, барбершоп. Ага, стоп, стоп, стоп. Я не знаю, показалось мне или нет. Давайте еще раз пересмотрим. Да, видите, типки кью даже еще раз перемотаю Я не помню, в оригинальном по можно ли это было делать Я небольшой ее поклонник, поэтому точно утверждать не буду Да, вот тип ешет вправо Ешит, если правильно говорить Какой-то купол Это все-таки новая карта, поэтому очень сложно сказать, где это место Видим новый стимулятор, очень красиво выглядит Но опять же, это все кинематографично Но выглядит очень эффектно так, а теперь что я хотел сказать по поводу дропа Теперь он будет индивидуальный Возможно там будет либо медикаменты Либо можно вызывать какой-то дроп ну, В этом я конечно сомневаюсь, что в такой дроп вместится Та же АВМ -ка или какое-либо оружие Скорее всего будет либо припасы, то есть патроны, либо медикаменты Но он будет индивидуальный, то есть как в CS GO можно будет его вызвать Идем дальше Видите, тип выцеливает и убивает. Взял на приманку. То есть можно отобрать этот дроп. Далее мы видим электрокар. Электрокар, как говорят, это будет замена дачи. Также у нас есть вот он, усовершенственный У вас, точнее. Видим приборную панель. На ней присутствует множество сенсорных экранчиков. Я думаю, экзибит бы одобрил. Итак, идем далее. Так, секундочку Как мы видим, показывает нам разрушаемость Разрушаемость машины, то есть отлетает какая-то часть машины, двери да? Ну, опять же, я думаю, это все для кинематографичности Останавливаем и видим снова что-что-что У нас новый увеличенный магазин для scar Эля Возможно, это будет для многих штурмовых винтовок Увидим Поехали далее ну, пока что я не вижу ничего необычного. Все красиво. Скорее всего, это какой-то торговый центр. Я думаю, да. Если не ошибаюсь, там вверху было написано Мали или Мали. Наверное, он находится в каком-то городишке именно. Находится в центре города. Так, все, мы видим новую хаешку. Новая хаешка. Посмотрите, какая она секостная просто. Взрывается почти на полтора этажа. Интересно, будет ли у нее урон выше, чем у обычной дефолтной хаешки? Или это просто будет ее замена? Так, видим как Rainbow Six стеночку. Я думаю, она будет уместна в этой игре. Так, так, так, так, так, так, что я только что увидел. Да, у нас будет, скорее всего, разрушение. Как видите, тип стреляет в другого типа и отлетает дверь. Также урон не наносится через дверь в типа То есть это и так было, конечно, в пабье но приятно то, что двери разрушаются. Скорее всего, в этой игре будут разрушаться только двери, но это не точно. Идем далее. Так, далее мы видим, как проходит бомбардировка красной зоны. И тип бьет сковородкой другого типа под конец. Кинематографично, ничего не скажешь. Только единственное, я бы все-таки этот момент еще раз посмотрел. Разработчики. Неужели вы думаете, что мы поверим в это? Что действительно снаряды вот так вот будут лететь, и будут такие вот взрывы? Как мы понимаем, это все сделано для кинематографичности. Этого всего не будет. Идем далее. А, ну это все. Это конец трейлера PUB New State. И мы видим, как игрок употребляет энергетик. Ожидание. Далее у нас идет синяя зона. В принципе, замысловато. Интересно. И все. Мы наблюдаем концовку. Ребят, с вами был я, Займан. Надеюсь, обзор данной игрушки вам понравился. Дата выхода системные требования пока что неизвестны, но... Вот так вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходите на видосы, стримлю я ежедневно, что еще могу сказать. Всем добра, всем пока.